двенадцать фото представляет обзор нового видеосвета Yungno YN300 версия 2 коробки сам видеосвет с регулируемыми шторками пульт, ручка подставка и переходник на горячий башмак. Инструкция. Чехол. И сменные фильтры. Четыре цвета. В комплекте есть удобная ручка для переноски в руке. Берем болтик светлого крепления и прикручиваем. Теперь светом удобно Пользуется самому. Хотим направить поток слева-справа при съемке. Либо дать его ассистенту. И еще переходник на горячий башмак. Можно устанавливать на фотокамеру, гнездо вспышки или поставить рядом на подставочку, которая идет также в комплекте. С подставкой можно скрепить его на штатив, потому что в подставочке есть резьба штативная. Или можно закрепить настойку, но нужно докупать дополнительные переклиники. Свет питается от аккумулятора Sony 550-750 модели. Легко вставляется и надежно держится. Также есть кнопочка для его съемки. Нажимаем и вынимаем включается нажатием кнопки кнопка является также регулятором яркости в этом свете 300 светодиодов из них половина светит световой температурой 3200 кельвин это желтоватый оттенок и половина 150 Световой температурой 5500 кельвин это такой синий цвет, синеватый. Будем называть их синими, синими и желтыми светодиодами. На задней панели есть два режима регулировки яркости. Включаем. Первый режим. Мы меняем яркость светодиодов синего цвета то есть 5500 кельвин нажимаем и соответственно меняется яркость только только синих светодиодов второй режим 3200 то есть мы сейчас меняем яркость второй половины светодиодов устройства то есть желтеньких также можем сейчас добавить цвета и уменьшить наоборот перейти к желтому и уменьшить желтого. Теперь продемонстрирую в работе смену цвета на первом режиме, то есть синеватый оттенок. Прибавляем. Как видите, половина светодиодов не работает, половина работает. Так, убавляем и теперь включаем. Режим с желтыми светодиодами. Уже совершенно другой цвет. Далее сейчас добавим яркости на синем. И включились вторые. Вторая половина устройства. Интересно, красиво. Но как это будет на практике? Хотя. Менять цвет каждую секунду, наверное, вы не будете. Далее идет режим BAT, это уровень заряда батареи, Два пунктика не хватает, уже сели, и переключатель C, C-Fine, он позволяет менять плавно яркость, либо быстро, то есть Допустим, сейчас переключатель четко слушается моих мои действий. Быстро меняется. Другой режим. Мне приходится долго-долго его крутить, чтобы прибавить, либо уменьшить яркость. Также на задней панели устройства размещен ИК-приемник. Он есть также Части. а именно вот тут вот в левом верхнем углу пультик позволяет нам включать включать свет ничего не происходит предварительно нужно включить сам свет включили выключили, теперь пульт работает также можно менять температуру одних и других светодиодов. Синие, меньше, больше, желтые. Работает как спереди, так и сзади, с любой стороны, даже вверх, что странно для икра. Также на пультике есть кнопки спуска затвора для Canon, Nikon и, скорее всего, Sony, Кониками Minolta. То есть S это спуск, 2S спуск с задержкой. Разумеется, будет работать при включении определенного режима на камере. По крайней мере на Canon. Так задумано. Вернемся к шторкам. Довольно-таки легко вставляются, позволяют подавать различные оттенки. Синий, далее матовый, более рассеянный свет оранжевый и красный. Из минусов можно сказать об этом приборе, что тут нельзя использовать пальчиковые батарейки. Но пальчиковые батарейки не всегда удобны, потому что их надо вставлять штук 6. А если нужно оперативно что-то поменять, то 6 штук, сами понимаете, не так быстро можно вставить, вынуть. Поэтому я это в принципе не считаю за серьезный минус. И возможно это замысловатая система смены цвета цветовой температуры. Ну По крайней мере, она есть и это уже хорошо. Из плюсов. Мне понравилось дизайн устройства, наличие шторок, много света, фильтров, пультик, что довольно-таки удобно, если использовать несколько приборов, скреплять их где-то еще. Или даже если дать ассистенту. Просто взять да прибавить самого. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин 812фото. Пишите комментарии.